Сегодня в салоне Альтер я приобрела автомобиль Ladox Ray. Менеджером у меня была Анна. Мне она очень понравилась, общительная, доброжелательная, очень хорошо подходит к своей работе. Да и все в принципе, там сотрудники очень хорошие. Я осталась вполне довольна своим выбором. И сегодня мы домой на своей новой машиной. Спасибо.